Давным, давно, когда нам было все равно, что пить, с кем жить, как быть? И время проходило хай-фай. Мы переблю Шанхай. Когда свет, свет побед прошлых лет Сказал тебе привет Ну что ж, пускай ты голову не опускай И вспомни, вспомни Блюз Шанха. Соберем старый хор И возьмем любимый ля-мажор Тогда года не беда А не веришь, ты мне сам подыграй Все тот же блюз в Шанхай Потом за столом а облом, И о том и ося мы споем и нальем, и снова нальем, пусть это будет печаль, Помянем блюд шага. Shanghai blues, Shanghai blues,